Ну, сейчас IT-сферу можно сравнить э, с э, нефтяной э, в начале 20 века, когда это только появилось, и еще пока никто не знает, что это такое, но э, это очень быстро все растет. Вот, сейчас IT то же самое происходит. Эта сфера быстро расширяется, э, и у нее все больше и больше власти становится. Поэтому это очень перспективное направление. В данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Ну, вообще по специальности я программист и уже 10 лет работаю в IT-области. Но вот менеджером проектов мне уже не очень хочется работать, и область мне нравится, IT-сфера, и хочется в ней остаться. Решила что-то попробовать все-таки, что приносит плоды творчества, что сразу видно. Я индивидуальный предприниматель, работаю сама на себя и на своих клиентов. Дело в том, что сегодня редактору очень сложно работать без понимания принципов типографики, верстки, без банальных навыков веб-дизайна и графического дизайна. Собственно, поэтому я выбрала этот курс, чтобы подготовить в этих вопросах и более профессионально выполнить свою работу. Первые два блока у нас были посвящены Photoshop и иллюстратору. Это те две программы, которые ну, просто необходимы для того, чтобы что-то создавать из постматериалов, из материалов там, для медийной сферы и так. Далее. И, соответственно, сегодня я могу, в принципе, набрасывать какие-то вещи в виде технического задания для тех же дизайнеров и верстальщиков уже более профессионально. Не описывать это какими-то словами, не описывать это на пальцах. Я на самом деле не ожидала, что будет такого качества курс и такого уровня преподавателя. Я не очень люблю сисюкаться. Там, искать какой-то там супер мягкий подход к человеку. Мне приятно похвалить человека, если он, если я действительно верю в то, что он старался, сделал классно. Для обучения я брала реальный проект. У меня у подруги свой бизнес. Преподаватели – чудо. Многие вопросы я приносила прямо непосредственно в своей профессиональной деятельности и решала здесь сейчас прямо с преподавателями. Никто никогда не отказывал. Я на самом деле очень восхищаюсь такими людьми которые э, могут получить максимум да, из э, минимума.